А, ты сейчас себя или меня снимаешь? А, то есть ты меня снимаешь? Mm -hmm. Ну вот. Это мы в Никольском. Мы на тракторе. Точнее, он на тракторе. Мне, мне стреманута куда залезать. Вот. Слезай, покажи это, это, это чудо. 20 века. меня трактор. Великое создание. Помоделка. Помоделка. Катику это а обвиву что ли? Да уж. А потом в нашу группу. Я бандиву уже. Не просто в банде, в пути. <связывающие> Мне нравится, что он поле пахать может. Точно. А цепочки зачем? А, чтобы не угнали. Я об этом не подумал. Логично в облак даже внутренности внутренности mm. все песком зарыто цепочки цепочки покажи цепочки я думаю тяпочки. тяпочки ручник что-ли педальки mm. день джинь джинь джинь праворульный с панелькой управления а чё это за кнопочка? Это ещ и кнопка? Охрен его знает. Предхранитель что ли? Деревянный, Катя. Ну ясен пеньч деревянный. Отходит красный. Раньше что он вообще ржавый был. Хватит троллы типа. Сейчас такой сосед с руль. А ладно, вот, я свой Как-то бабуля. О! -о, -о. Лучше не вспоминать. Mm -hmm.